Всем доброго времени суток, друзья. К сожалению, в жизни так бывает, что истории с кидалами и мошенниками не всегда заканчиваются удачно. В моем опыте тоже присутствуют такие истории, об одной из которых я расскажу сегодня. Было это больше чем 4 года назад, в те времена, когда я еще пилил ламповые летсплеи на свой канал. И тогда я просто надеялся, что блогер с крупной аудиторией больше 100 тысяч человек дорожит своей репутацией и не станет кидать. Как же я тогда ошибался? В общем, когда я пилил летсплейчики по GTA 5, я нашел блогера по имени Евгений Мэп. Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Мэп. Который кинул меня, собственно, на пять с половиной тысяч рублей. Фидорас. Что уже подозрительно, написать напрямую ему было нельзя, поскольку его страничка была анально огорожена. А сообщения могли писать только друзья. Начало сделки проходило через менеджера, некого Николая Абрамова. Скорее всего, это фейковый профиль, через который Евгений Мэп принимает заказы. Привет, интересует реклама. Снять со мной видео и выложить его на мой и ваш канал. 5500, верно? Да, верно. После оплаты на Киви или WebMoney я вас с Женей свяжу. В общем, очень долго сомневаясь, я таки сделал перевод, поскольку этот Николай Абрамов уверял меня, что сделка пройдет гладко, и никто меня не кинет. А ведь тогда, в марте 16 -го года, с деньгами у меня было туго, и я, можно сказать, копил на эту рекламу. Перевод сделал. Жду связи с Евгением. Хорошо, в течение 3-4 дней с одним закончит, и вам напишем. Он вам напишет, как освободиться. Жду. До 12 ночи. Примерно. Примерно. В общем, прошло 4 дня, а Евгений Мэп так и не написал. Ну и где? Так и не написал Евгений. Напишет. Скоро. И вот, наконец, несколько дней спустя появилась наша звезда. Да, пизда. 10 марта. Когда вам удобно. Завтра созвонимся, а в субботу-воскресенье запишем. Мы все в один день делаем всегда. У меня день рождения в субботу. Так что, если вы не против, довейте в начале следующее. Вот, блядь, создает же всякая шкалота канала. Начинает продавать рекламу. А сами при этом не то, что абсолютно безответственные. Но даже нормально писать не могут. 13 марта. Привет, завтра запишем. Аллоу ответ на следующий день я завтра утром напишу и скажу завтра утром же конечно же не написал проходит еще четыре дня я оплатил но рекламу мне делать никак не хотят какая-то проблема я вчера отснял с другим клиентом я вчера отснял с другим клиентом блять этот чувак каждый раз пишет одну фразу по несколько раз везде есть своя очередь и я сказал напишу когда ваше время будет окей жду и ждал я, и ждал, и ждал, и ждал. Прошло больше месяца. 24 апреля. Привет, вы про меня не забыли? Хорошо, что написали. На днях вам скажу дату, когда пишем. Окей, у меня есть еще предложение по формату совместного видео. Возможно, оно тебя заинтересует и будет даже удобнее в плане времени. Какая? Я пишу текст, мы вместе озвучиваем его, я сам монтирую видео, делю его на две части и выкладываем на наших каналах. Проект интересный и посвящен играм. Если бы мы могли презентовать его на твоем канале, было бы здорово. Расскажи подробнее. Дело в том, что тогда я уже стал отходить от летсплеев и запустил новый околоигровой проект, который олды, подписанные на мой канал, знают как открытый мир. Но можно и так сделать. Окей, я скину текст, как напишу. Прошло некоторое время, я скидываю ему текст, который я долго писал. Наблюдаем реакцию. 11 мая. Хорошо, дома буду, посмотрю. Посмотрел? Нужно будет сделать видео уже на этой неделе. 14 мая. Куда пропадаешь? В дальнее плавание? 17 мая. Никак я не могу до тебя достучаться. Как там судьба ролика? Его нужно сделать на этой неделе, так как потом я уезжаю, и мне будет не до него. И ты, я так понял, уезжаешь тоже. Простите, завтра все скажу. 18 мая. Ну что, я прочел, но это слишком много. Очень, мы так никогда не делаем. Это весьма интересно, наша звезда так зазвездилась, что оказывается мы так никогда не делаем. А я напомню, в проекте «Открытый мир» у меня участвовали такие блогеры, как Forkman и Ксюша Фоксимикс. Сколько ты сможешь озвучить из этого текста? Я не хочу озвучивать, это будет наигранно выглядеть. Я думал, серф пропиарить надо. Надо канал пропиарить, и конкретно этот проект, который я сейчас развиваю. Это не делается одним роликом. Ну, я заплатил за один ролик, так что нужно как-то это сделать. Два зайца не убить. Очевидно, что этот мэп это кидало, и он хочет отжать у меня еще некоторую сумму денег. И что ты предлагаешь? Либо let's play снять, либо я озвучу что-то, но не более минуты. Это дорого стоит, спроси у других, сколько это стоит и поймешь, чтобы тебе озвучили что-либо, одну минуту минимум 10к стоит. Вот барыга, а. Хорошо, тогда ролик на одну минуту. 10-15 секунд твои, остальное я говорю. Ну да. Потом я скидываю ему текст. Проходит еще два дня. Это нужно сделать до 23 мая. Ты на связи? Да. Когда сможешь записать? Завтра. Окей, нужно успеть выложить ролик до Витфеста. Успеем. Но, как вы уже догадались, ничего мы записать не успели. 2 июля. Ты не забыл, что нам нужно выложить ролик? У меня все готово. Нужна только твоя часть. Когда сможешь записать? 3 июля. Скайп. 5 июля. Женя, выйди на связь. 8 августа. Привет, что там с роликом? «Я реально не понимаю, там нужно записать-то всего 10-15 секунд, но эта херня длится уже несколько месяцев». В итоге я устал и вновь написал его менеджеру, Николаю Абрамову. «Привет, мы с Женей так и не решили вопрос с выкладкой видео. У меня уже все оплачено и есть готовый ролик. Просто нужно туда вставить пару фраз от мэпа. Я могу как-то связаться с ним в скайпе, а то вконтакте его трудно поймать». «Я сообщу ему». «Сообщили?» «Да». Он уехал сейчас куда-то, так что я не знаю. Это просто охуенно. Я выслал деньги еще в марте. Сейчас июль как бы уже, пора бы закончить это дело. Я вам писал же, я вам больше не нужен, вы сказали нет. Ну если бы Женя отвечал в личку, тогда другое дело. Напиши мне его скайп, плиз. У меня его скайпа нет. Телефон, адрес электронной почты, хоть какие-то контактные данные. Я не имею права разглашать его данные. Офигеть. Но с другой стороны понятно, почему он не имеет права разглашать его данные. Скорее всего, этот мошенник и вор Евгений Мэп кинул не только меня. И он просто не желает, чтобы ему звонили или писали жертву его обмана. Сейчас его сим-карта заблокирована, и я не могу ему позвонить. И что ты предлагаешь? Как только он выйдет на связь, я тебе напишу. Давай, дружище, у меня бомбить уже начинает. Ты же не хочешь, чтобы я выложил в YouTube негативный отзыв «Евгений Мэп, мошенник». Как вы понимаете, хоть и прошло 4 года, но упускать свою возможность выложить такой контент я просто не могу. Тем более и рубрику новую запустил. Так что наслаждайтесь дальше. Хорошо, ожидай. 7 июля. Женя сообщил, в течение недели напишет. Спасибо. Конечно, никаких в течение недели не было, поэтому уже в августе я вновь напомнила себе. Мега супер пупер ютуб суперстар наконец-таки вышла на связь. Вау! Там одна минута, как договаривались. Как выложишь, сразу напиши. Вечером посмотрю и скажу. Мне нужно, чтобы ты не сказала, чтобы уже наконец взял, блядь, и выложил этот ролик. 12 августа. Ну что, когда выложишь? 26 августа. Вижу, вы никак не хотите идти на контакт. Буду вынужден сделать негативный видеоотзыв о вашей работе. У меня сейчас время нет. Я даже видео свои не успеваю снимать. Так там только выложить надо. Я и так всю работу за тебя сделал. Даже озвучил сам. То есть я был уже готов пойти на такие условия, что озвучка, собственно, от мэпа не требуется. Озвучил полностью этот ролик сам и просто, блять, попросил его выложить на своем долбаном канале. Ты понимаешь, такое видео стоит 15к. Ебать, какой он даун! Одна минута видео на канале 15к? Или он просто считает, что я дурачок и пытается срубить меня еще в Блять, я просто поражаюсь тупости и наглости этих школьников. Это какой мразью надо быть, чтобы такое писать? Ролик на одну минуту стоит 15к? Ты серьезно? Посмотри мои просмотры. И что ты предлагаешь? Отдать тебе деньги и все, до свидания. Я просто сейчас толком дома не бываю. В сентябре решим что-нибудь. В начале. Мне уже это как-то надоело. Я в марте скидывал деньги, в марте, Карл, по мартовской стоимости. То, что ты не сделал все тогда, это твой косяк. И, собственно, это на самом деле так, это его косяк. Если, конечно, не брать во внимание, что это вся продажа рекламы, это просто мошенничество. В общем, к сентябрю я сам ему придумал, как выйти из этой ситуации, что деньги уже заплачены, а полноценный ролик на свой канал он выкладывать не хочет. Сделаешь за эти деньги два преролла? Да. Тогда возьми, плиз, этот текст. И дальше пишу текст. Женя. Видеоряд монтируй, но говорю я сам. Да, все понятно. Через 4 дня скинул ему видеоряд, под который он должен озвучить этот приролл. Я скинул монтаж. Женя, ты хочешь заработать репутацию Соколовского? А если кто не помнит, в сентябре 2016 -го года Соколовского все чморились за то, что он кидал людей на рекламу. «Я, блядь, прочитал и поставил тебя в очередь, как всех. Перед тобой два чела». Прикольно. Во-первых, он понимает, что сам виноват, но при этом еще и быкует. Во-вторых, мне кажется, я уже дождался своей очереди. Причем дождался еще в марте-апреле 16 года. И как бы сейчас я должен идти без очереди. 4 октября. Привет. Ссылочку обязательно скинь на готовый ролик с рекламой, чтобы я не беспокоился. Но так я ему писал почти до конца октября, ну и как вы сами понимаете, рекламу он так и не сделал и ссылочку никакую не скинул. Конец немного предсказуем. И в общем-то знаете, что самое обидное? Что по ходу этот Евгений Мэп обманул кучу людей, судя по тому, что он купил себе Мерседес на нечестно заработанные деньги, да еще и понтуется ему. Попробуйте написать и сказать, какая вы думаете у меня машина. Это банан, ребят, CLS, короче, 500 и 5-литровый. Женя, фу быть таким. Я давал тебе шанс. Я верил в тебя до последнего и предостерегал, что если ты меня обманешь, я этого не прощу. В итоге я свое слово сдерживаю и выкладываю этот ролик. Теперь мне от тебя не нужна никакая реклама. Тем более, что твой канал уже давно загнулся. Твоя репутация окончательно покрылась говном. Если, конечно, она у тебя была. Да, Женечка, этот ролик раскрывает всю нелицеприятную правду о тебе, но я все-таки готов удалить этот ролик, если ты вернешь мне деньги. 5500 рублей до последней копеечки. Будь мужиком, Женя, не будь мразью. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если вы за справедливость, то распространяйте этот ролик по максимуму. Также не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий о том, как вы видите эту ситуацию. Оставайтесь на позитиве, пока-пока. Nothing.